<плес> на Но без вот этих вот да, э, шариков в одном месте. Паравонские а выступления на пирамиде. Я на самом деле флашпок 18, 18, да, да, да, да, да, 18, 18 числа да, будет за Путина действие. Поэтому подумайте, 18 числа будет за Путина. Да, Значит, да. я, да. я, да, я предлагаю поменьше поменьше, везло, поменьше увязать да. вот этих несущественных деталей. Прежде да, всего, надо определиться с тем орбкомитетом, потому что они показали уже, что из себя представляют эти люди. Это. Николая здесь поддержу, не по форме, но по сути это те люди, каким он словом их обозвал, как буквально, так и политические. Да. Вся их задача заключается в том, чтобы расколоть единое протестное движение. С этими коллаборационистами не может быть никакого сотрудничества. Нужно оттуда брать, кооптировать наиболее вменяемых, адекватных людей, делать акцию, увязать дальше в бесконечных переговоров с, с ними тратить вставание, на, вставание, на это вставание. силы и средства это абсолютно абсурдно кроме того я считаю что гражданский комитет чем может усилить свою позицию предложение такое 18 февраля здесь на дворцовой площади не на дворцовой, дворцовой не согласовали не согласовали один что ну в общем планируется питерский аналог поклонной горы я предлагаю Послать туда агитаторов с, с раздачей антипутинских листов. пулемет а, сохраны. сохраны, безусловно, сохраны. Да. людей туда идти. За... Да. Можно купить. Да. Они, туда что, соберутся, в, можно в основном все подконтрольные да, там да, бюджетники, люди абсолютно а аполитичные. А, а, а, вот, да. И сам да. вести да. пропаганду, наш агитацию. А, нашу Кстати да. Вот это первое предложение у меня, и второе у меня предложение. Вот Мы об этом Саша Синяков как-то говорил, что у нас э, идет некое раздробление, то есть с одной стороны отдельно вот активисты гражданские, политические, отдельно всякие сетевые группы, которые инициативные, там кто-то мутит. Э, я предлагаю сделать некое объединяющее мероприятие, куда позвать в том числе представителей всех этих сетевых сообществ. Конференцию, куда позвать? По персоналям можно обговаривать мои предложения следующие. Из Москвы туда позвать Навального, позвать Удальцова, позвать Каспарова и позвать, я не знаю, Константина Крылова, там, к примеру, как вариант. И сделать, сделать это мероприятие за, за неделю до предполагаемого шествия Борис Миронов туда. Крылов был. не поедет, он а, по 282. Давай, давай, давай, борис Миронов. не поедет. И таким образом это, во-первых, создаст базу вокруг гражданского комитета, то есть гражданский комитет будет олицетворять собой только вот единый такой центр, протестного движения, те, те, вся, вся та суша, она останется по боку. Они соберут в итоге 50 человек, как резник привел там Казанскому собору и все. И кроме того, это будет хорошая реклама предстоящего шествия. Да, Теоризировать да. надо, единственное, что надо понять, способы борьбы, да и все, определить. Да, да, а, да, да, да. Да. Мои, по очереди, да на тимпу не снимал руку, потом товаром. Да, да, тебя помню. Я, Я позволю себе да. не согласиться,